Гоузер так выбирает себе новую машину. Глобально я не очень люблю ходить по музеям, но есть несколько исключений. Во-первых, это вот этот вот замечательный автомобильный музей. Всем фанатам авто, мото, транспорта вообще обязателен к посещению. А во-вторых, музеи современные, они э, порой подсказывают очень интересные решения. Дизайнерские, стилистические, навигационные которые можно использовать в развлекательных центрах. Поэтому это весьма полезно с точки зрения получения какой-то новой информации, нового какого-то вдохновения. Очень интересный сделанный такой проекционный стенд, который вот так вот выглядит. То есть здесь проецируется историческая различная сводка. Значит, есть алфавитный указатель. И вот так вот на карте Соединенных Штатов Америки периодически меняется картинка, года. И сделано это достаточно просто. Это значит заборчик, подставочка и сверху проекционное оборудование. В принципе, можно сделать навигационную карту центра в таком стиле, и это будет очень круто. Для этого мы приехали самый крутой автомобильный музей Питерса. Просто находясь в этом музее, можно ставить себе цели. Что-то типа, вот эту машину я хочу купить себе через пять лет. И попробуй только не совместить, потому что русская такая вот штуковина. 2003 года. Марсела. А, сидуха посередине. А это чтобы двух цыпочек возить. Сразу двух феррари, а феррари? Подожди, это вообще ламборджини интересная концепция значит есть вот такая вот картина лос-анджелес the building city и написано конкретно где какая достопримечательность нарисована на этой картине очень удобно можно посмотреть где ты был где не был да мы посетили только знак холеб надо в общем сначала приезжать сюда а потом ехать по городу ХИСТОРИ Квиз, в каком году появился самый первый электрокарт? В истории человечества. Ответы. В 2001, 2012, в 1982 году, или в тысяча... 1000... Подождите, подождите. А, в 1915. Короче, вот это самый первый электрокар. Видишь, Battery Electric в х годах уже появился первый концепт электрокара. Просто на тот момент это было очень дорого и очень нецелесообразно на 80 миль мог уехать со скоростью 20 миль в час я кажется выбрал свой автомобиль вот electric shopper для кого то Родстер 2.0 смотрите электрокар 620 миль едет без подзарядки в общем-то тоже уже космический корабль но Родстер 20 а вот супер электрокар Слушайте, вообще как звездолет выглядит. Просто тут какое-то крыло. Космический корабль. Тысяча лошадиных сил. Это, кажется, мы попали э, на часть выставки, посвященную российским дорогам. То есть, вот примерно вот так вот должна уметь ваша машина, чтобы вы могли проехать до какой-нибудь деревни, в какой-нибудь Удмуртии водитель. Тут такой сидит с комфортом. Все классно, здорово. А тут пассажиры такие. Two hours later. Это не те дроиды, которых вы ищете. Вот так вот это работало. Это вот не колесики. Это памятник глюкам в GTA San Andreas. Идеальные декорации для Любой Лазертак арены. Такая в стиле киберпанк. Вот, смотрите, какие можно сделать машинки. А это, собственно, да, бегущий по лезвию. Наверное, это он. Да, Blade Runner, 1982 год. Крутяк. Да, надо будет арену сделать в таком стиле. Вот такую вот штуковину надо наши центры поставить. Lost in Space. Такой сериал был американский. Честно говоря, даже не знаю, что такое. И вот такая штука. Ездила в этом сериале Кажется, начинается Мой любимый этаж Вот тут вот есть из фильма Трон А тут есть Бамблби Конечно, как же без него Флинс! Вот такие вот костюмы нужны аниматорам Только светящийся этот фильм «Трон» в свое время вдохновил нас на дизайн наших центров Лазерленд. Конкретно вот этот вот момент с линиями «Трон Легаси» фильм 2010 года. Это мотоцикл на основе турбины. Петя, Петя, куда же мы едем теперь? Назад в будущее! ту ту ту, -ту, -ту! Эх, жаль, новую тачку мы себе так и не выбрали, зато набрались вдохновение, впечатление от посещения автомобильного музея Петерсона в Лос-Анджелесе. Всем рекомендую, ну а вы не забывайте подписываться, ставить лайки, колокольчики, писать комментарии, какую бы машину выбрали вы, если бы у вас были неограниченные финансы. Ну а мы едем дальше смотреть лазертаги. Гоу! Лейзитаг!